Отлично. Любишь прикольные моменты в играх, разные баги и файлы? Тогда подписывайся на канал game GameTop. Тут регулярно выходят смешные моменты из игр, угарные подборки со стримов и многое другое. В свои ролики я добавляю только самые лучшие игровые кобы и приколы. Тебе точно понравится. Game top подарит тебе хорошее настроение и улыбку на весь день. Подписывайся по ссылкам в описании. Буду тебя ждать. Меня зовут Котабуки Руджера, Второкурсник Мехфака Видзу. Я Китахара Иори, На том же факультете. Серьезно? Хорошо, что однокурсник с факультета тоже в нашем клубе. Про вступление в клуб я не говорил. Да я по глазам твоим все вижу. Суда, неужели? Но видишь, когда говоришь все прямо, не возникает никаких недопониманий, и никто тебе не откажет. Молодец. Не держи меня за дурочку, дурачок. Я же просил не шутить на больную тему и не зови меня дураком! Р Ранка! Давайте мы тогда вам поможем, ребята! Заодно и Милюби станет выносливее! Там пустота. Ао, я а? люблю тебя. Давай встречаться. Ну, лады, без проблем. А? Отнесись серьезней. Почему ты пустила его внутрь? Так ведь он у нас товарищ. Я ни на что такое, пока не соглашалась. Ну, чего еще? Ты провалился. С такими профессионалами, как мы, ты работать не сможешь. Из-за своей рожи. Чего ты там сказала? Так. С тобой все хорошо, Тебе чуток шатает? Ты единственная, кого здесь шатает. Сначала алкоголя я не брал, но потом что-то пошло не так. Я пометил, сколько ты выпила. В следующий раз постарайся не превышать эту норму, поняла? сенпай, ты так резко вырос. Это электрический столб. Давай станем либидо друзьями. Кем? Ну, э, у вас в сайтами это по-другому называется? Как объяснить-то? Друзья по помогают друг другу энергию копить. В общем, держи, я уже добавила свой номерок. Ты когда его утянуть успела? Спешимся! И трусами светит на всю округу. Нужно придумать план. Думаю, в гонке самое важное – это позиции участников. Да, точно. Если ты будешь носить плавки, все останется на месте. Вам нужно быть посерьезнее. Да что это с ним? Почему он так говорит с котом? Не хочет меня потискать? Наверняка обманывает. Никто не оставит милого котика здесь. Не оставит. Хотя он так и сделает. Ладно, я понял. Все скажу, ты победил. Ну и ну. Суизволь мне помочь. Ну, рад? Что мило в этом котике? Чего? Вылазь уже. Все готовы? Не сдерживай силы. Считай, что это настоящая битва, и сделай все, чтобы одолеть меня. Ладно. Тогда начали! Скользь! <связывая> все, победа за мной. <связывая> По Постой! Чё, а ты уже восстановился? Да, большая часть моего тела механизирована. Запчастями восстановления — минутное дело. Странный ты. А из каких запчастей состоите вы? Ни из каких. А что за броня цвета кожи на вашей голове? Вообще-то это и есть кожа. Значит, такой молодой, а уже лысый. Да, я лысый! Какие-то проблемы! Я сама упала от неожиданности, вот и все. И мне нужны лежащие на полу бумаги для завтрашнего собрания учсовета. Не могли бы вы немножко отойти в сторону? Она меня коснулась! Непрямое касание! Я больше никогда не смогу мыть прямое касание! Что у сейчас Ведут себя как младшеклассницы. Запасный выход. Нужен, нужен, нужен, нужен! Серьезно, о чем она вообще думает? В любовном отеле? Начало глаза мне завязала, а теперь это? Это же... Это же слишком уж всё быстро! Ты ведь китара, верно? Наслышана. Говорят, ты не очень уважаешь ЮКФ, но у тебя очень доброе сердце. Чтоб ты сдох, поганый лицемер! Откуда такой негатив, сестрюнь? Чей, я тебе, милая Бенто, зверюшкой намотила. Для новичка вроде ничего так. В Надеюсь, с Мэйми все будет хорошо. Гау-гау? Я хочу тебе кое-что рассказать. Гау-гау разговаривает! Не забывай про манеры. Я же легкий в конце концов. Я так рад, что встретил столь прилежную ученицу. Я не могу позволить праздности встать между мной и господином Айнзом. Воистину, воистину, воистину, воистину, воистину, ты прилежный апостол любовь! Да, я раб любви господина Айнза. Вот так. А между тем Кадзума думал, надо бы подальше держаться от этих чудиков. Я поняла. Я, я просто знаю, переделаю свою презентацию. Вот и все, Или просто время. Я, конечно, благодарна за помощь. Меня. Но... когда ты влюблён... Даже не знаю. То ли Юкимура нездержанный, то ли чересчур грубый. А Химура, поверить не могу, что она в него влюбилась. Послушай, Канада. Да? Мне нужна так, конечно, твоя съемка. Значит, им понравились големки? Я и не ожидала даже. Ну и ладно. А, Клим, давай сюда. Да. Если не секрет, какую куклу себе сделал? Знаешь, я. Прости меня.